Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо была Уважаемые друзья рыбаки Всем крепкого здоровья 16 мая 2022 года 4 часа 9 минут утра Я сегодня еду Недалеко от дома Надо проехать примерно соточку километров Еду на прудик На котором водится караси Был я несколько раз После того видео, которое вышло с открытием сезона на некоторых водоемах, на небольших, половил в основном плотву, ездил на разведку на маленький лесной прудик за карасями, но прудик интересный попался, однако рыбка не клевала, либо рыбки там попросту нету. Не знаю, надо будет как-нибудь съездить еще раз. Короче говоря, сегодня 100 километров от дома, Небольшой уютный прудик. Погода сегодня обещает быть достаточно тихой И я надеюсь, что мы сегодня с вами что-нибудь половим По крайней мере, я заряжен на успех, а значит, это половина дела Вот вроде 4 часа 15 минут, а на улице светло уже как днем В общем, практически приехал на прудик Рыбаки сидят с удочками Сейчас надо где-то приткнуться начать рыбалить у рыбаков так-то до хрена уже тут вот такой вот курдик маленький рыбаки потихонечку прибывают приезжают на велосипедах кто-то ловит на фидер кто-то ловит на поплавочную удочку вот кто-то просто приехал немного отдохнуть ну а я сегодня сяду с под стороны постараюсь залезть сюда от к и будем его ловить вот тут, кстати, рыба-то стоит Хорошо Ну, какие-то рыбья стоят Но, ну, смотрите, что Туда мы не надо он ну, весь в камыше В общем, пришел Вот сюда, вот в камыш Для растения сегодня небольшое место Вот так вот. вот На середине Плящется крупная рыба Вот И здесь реально крупный карась мы будем пробовать сидеть тихо и аккуратненько пытаться его соблазнить, выловить, поймать. Ребят, хотел сделать небольшое объявление о том, что непонятно сейчас какая ситуация будет с иностранными э, социальными сетями по понятным причинам. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал в яндекс Дзене. Его прямо там можно найти, точно так же, как и на Ютубе называется ⁇ Рыбалка Владимир Зуев ⁇ я там буду. Заодно ссылочку внизу в описании оставлю. Про Яндекс.Зен еще можно сказать то, что очень интересная площадка, в том плане то, что туда я часто загружаю различные посты. То есть съездил на рыбалку, допустим, надел классных фотографий, написал небольшой отчет и загрузил на Дзен. Есть у меня там какие-то новые разработки в мормышках Сделал пару фоток, то что туда загрузил А на YouTube сейчас даже фотографии нельзя смотреть То есть в любом случае, однозначно, если вам интересна тема без мотылки Если вам интересна тема рыбалки на поплавок То однозначно проходите, однозначно подписывайтесь Будет интересно Ну и, ну и заодно давайте сейчас объявим результаты розыгрыша Напомню, то, что в прошлом видео я разыгрывал два поплавка, один на YouTube, другой на Яндекс.Дзене. И сейчас давайте определим победителя. И давайте посмотрим, кто у нас выиграл поплавки, которые я совершенно бесплатно отправлю по почте победителем. Итак, друзья, товарищи, давайте будем определять победителя нашего розыгрыша. Значит, сначала определим победителя на YouTube копируем ссылку напоминаю условия простые надо быть подписанным на канал оставить адекватный комментарий поставить лайк видосу так вставляем ссылку в рандомайзер и определяем победителя хорошая рыбалка но я опять не выиграю невезучий Сергей Ахальцев ну что я вас поздравляю Сергей Ахальцев вы выиграли вы выиграли поплавок и я надеюсь что в этот раз ваш миф о том что вы ничего не выиграли останется обычным мифом каналы каналы открыты но видите да нету картинок на ютубе тяжело определять визуально Владимир Зуев подписка есть я вас поздравляю Сергей Хальцев. вы становитесь победителем розыгрыша и поплавок вам уедет по почте я с вами сейчас свяжусь а теперь давайте определим победителя на яндекс zenya значит у нас здесь идет 22 комментарии всего на все а комментарии расположены по времени то есть по началу то есть 1 2 3 4 и так далее значит в розыгрыше будет участвовать 22 комментария соответственно это 22 числа пока что нету рандомайзеров которые определяют конкретные конкретный комментарий на яндекс зене поэтому берем от 1 до 22 и начинаем генерировать и побеждает у нас комментарий номер 2 соответственно отличная рыбалка получилась с открытием 100% снасти огонь ну что Валерий Коробейников я вас поздравляю вы становитесь победителем я сейчас вам отвечу в комментарии в, комментарии. в общем победителя я поздравляю на связи с вами выйду ну и соответственно поплавки я вам тоже вышлю ну и все, сейчас давайте продолжать работать. Почти меня я буду с короткой удочки 4,5 метра. Мм. Удочка эта штекерная. Ну и сейчас мы ее соберем, установим глубину. И начнем рыбачить. Начинать сегодняшнюю рыбалку я буду с метода ловли два на дне, то есть два крючка лежащих на дне. Почему? Потому что если здесь идет какой-то мох на линии, какая-то трава, то лучше, чтобы крючки опускались с тестом на эту траву под собственным весом без подпаска. Тем более скидка условия практически идеальны. Вот, так что сейчас возьму плавочку вот такой узкой антенной. Уже чувствительностью, даже несмотря на то, что здесь обилье ротана. Но ну, я думаю, что он. Ну, не должен он клевать на наше тесто Хотя, братан такая рыба, он жрет все ну, надеем, будем, будем надеяться, что он будет игнорировать наше тесто С собой я увожу вот такой арсенал поплавков Здесь есть светящиеся поплавки Поплавки для ловли со дна Вот разные поплавки с полыми антеннами Короче говоря, интересная тема это, вот, очень мне нравится, будем ее развивать Установил я удочку сейчас выставил в глубину вот и сейчас мы произведем закорм и потом уже начнем замешивать тесто и начинать рыбалку так значит по прикормке взял с собой сегодня на целый день три пакета две специальные и одну с чесноком вот буду замешивать специально с чесноком <coughs> такая прикормка italix ссылочку я вам оставлю внизу в описании под этим видосом вот такая вот прикормка по консистенции на достаточно крупную рыбу замешал между собой чеснок специально они по цвету идентичные вот. сейчас водичкой заправлю чуть-чуть постоит закормлю на поплавок начнем рыбать сейчас шариками прикормки чесночным запахом закормим прямо на поплавок Так, ну сейчас нам надо замешать тесто для рыбалки. Здесь у меня пюре. Вот такое вот пюре картофельное. Дальше глютен клейковина. приличное количество засыпаю, потому что надо сделать тесто, которое будет поплотнее держаться. Вот Потом, если будет хреновый хлев, тогда сделаем более рыхлый. Вот А сейчас, если тут есть какая-то мелкая рыбка, надо, чтобы тесто было поплотнее. Вот. И добавим чесноток виталит. Чуть-чуть. Для запаха. Все. Теперь мы это все перемешиваем Сейчас даже чуть-чуть можно глютен осыпать Вот это будет наш первый состав, на котором мы будем начинать рыбалку сегодня Если у него будет хреново клевать, тогда что-нибудь другое замешаем сюда добавлю немного воды и размешаю вот у нас получается тесто достаточно липкое будет хорошо держаться на крючке все, пускай оно чуть-чуть постоит буквально минуточку его можно будет сжать и все, и оно приобретет нормальные рабочие качества Сижу, короче, сижу. Тут пришел ко мне друг, лохматый. Угу, что-то там. Эй. Но вот сижу уже целый час И вообще пока никак Периодически есть какие-то полутычки Но скорее всего это серебрянка Мелкая рыбка беленькая Которая скопилась тут рядом с нашей насадкой вот. Но Пока Хороших поклевок даже не было Хочу попробовать сменить оснастку на более тонкую, более легкую вот. С тем же поплавком, но лесочка потоньше Есть! Ух ты, убежал! Нормальный был карась Засранец! Ряд, начал дуть легкий боковой бриз и есть предположение что может быть из-за этого бриза карасик все-таки подойдет поближе к берегу мы его все-таки половим. а до этого были всплески только на середине пруда и вот только-только начался бриз последовала первая поклевка более-менее нормальная. вот причем сначала чуть-чуть на одно деление притопил потом приподнял на 4 деления и когда начал опять топить я подсек. Вот. тесто сейчас использую то которое долго растворяется вот, потому что постоянно перезакидывать ну как бы я думаю что не то что неэффективно а я думаю что можно в неподходящий момент спугнуть крупного вот, потому что крупный карась тут есть и он периодически клюет у людей то есть попадается иногда от рыбки на килограмм вот, но не знаю попадет нам сегодня такая рыба или нет но будем упираться Зарвал крючок, пока отвлекся, снимал тут рыбачка, вот что-то какая-то полупоклевка сейчас была, приподняла, чуть-чуть затопила, остановилась. Не знаю. Сейчас будет, наверное, долго-долго и долго нюхать, и потом решит брать не брать. Это карась, причем достаточно привередливый, наученный. Ну вот можно сказать, что вроде как рыбка есть рядышком с нашей оснасткой, потому что вроде как поплавок еле-еле туда-сюда шевелится просто поклевочка может быть очень аккуратная очень осторожная подсечешь, а там килограмм и как бы вот в этом-то весь и кайф ощущение, как будто бы, да, прикусывает, там что-то пожевывает, видимо. Ну ладно, подождем, подождем. Евочка еле или была. чуть-чуть клевки такие что нельзя прозевать вот. Вот. ничего такой красивый ну, пойдет теперь понятно все Чуть-чуть приклевывается, смотрите. Ой -ой -ой. Тянет как. Вот я говорю, была поклевка такая, тычок. Просто тычок. Куда, куда, куда, куда. Вот он есть. Блин, эту удочку вываживать одно удовольствие, конечно, вообще. Хороший. Тихо-тихо. Это крупнее. Поэтому никто и не ловит, потому что поклевки такие, чуть-чуть или -чуть нели нужные. такой красавчик. Огонь! После заброса тесто затапливает поплавок вот. и крючки начинают касаться дна. Когда тесто растворяется, поплавок всплывает, вот. причем всплывает постепенно. Вот. И поклевочки сегодня такие. Я так понял, что сегодня будет рыбалка на тык, то есть на одно деление, когда резко ткнет, сразу надо подсекать. Вот. На это мне потребовалось два часа времени, чтобы понять, как сегодня ловить карася. К сожалению, вот такая вот ситуация. Вот тоже вроде как поклевочка предательские поклевки такие сейчас пошли еще рябь вот, вообще непонятно сейчас стало когда его подсекать потом вверх-вниз, вверх-вниз по чуть-чуть Ну, no. чуть-чуть раз и все, сто меньше. Очень трудно снимать поклевки тогда, когда поклевок нету. Ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, смотришь в камеру. А ее все нету, нету, нету, нету, нету, нету. Ой. Притопил же да? Блин, я было потекать Поклевка еле-бели mm. mm. mm. В этот раз уж и на просто Окей, вот этих карасей крупных поклевки буквально вот вообще на пол деления то есть ни о каких там утопах еще что-то такое вообще нифига просто чуть-чуть шлеп и все подсекаешь, а там кошмар в общем поймал я сколько там 4 или пять ли рыбок надо закормить снова вот, чтобы поддерживать рыбу как-то тончек чтобы вот. на до вечера походит пола может быть придут самую крупную рыбу кто его знает я на ну, это надеюсь поймать карася больше килограмма весом, было бы шикарно просто да, кстати, заехать новую миску купить, то это уже совсем развалилось. Хотя Ола салон ходит с розовым ведром перемотанным изолентой уже который год подряд, и оно уже стало как это как талисман. Вот, ну тут реально маловато миска для прикорма размешивать не совсем удобно, зато место мало занимает. совсем распогодилось сейчас надо будет сапоги раскатывать за лазыка не пойду так куртку дождевик надену может пронесет камеру сейчас укрывать надо сижу уже второй час, поклевок нет был один такой полутычок на этом все, ну, вот пока экспериментирую с насадками, не знаю что случилось пока трудно сказать то ли рыба ушла, то ли капризничает просто ну в общем поплавок пока стоит неподвижно бывает иногда на пару миллиметров нырнет вот, потом всплывет, но очень медленно, поэтому очень трудно зафиксировать такое движение вот такие вот поклевки ребят то есть рыба есть это сто но попробую подсеки попробую увидеть что она клюет даже на такую тонкую снасть даже на такую я бы сказал чувствительную настроенную снасть сложно Клюнул. Блин, долго ждал поклевку вообще. Оп, гнет. Хорош. Тихо, тихо, тихо, тихо. Да, подставщик надо покупать однозначно лопать лапать сколько у него интересно как вы думаете тихо Тихо-тихо-тихо-тихо, обрызгал меня всего. Где-то у меня был безмин. Видишь, сколько веселая коробка. Тихо. Тихо. Стой. Вот длина... 31 сантиметр А вес 540 грамм Вот так Огонь 540 грамм карась Это еще не самый крупный из тех, которые сейчас есть Поклевки редкие, но меткие сила ну рыбочки на том берегу сидят смотрят на улочки даже периодически говорят что-то подергивает но вот два часа сидят. Ни одного не видел, чтобы вытащил. Когда поклевок долго нету, очень трудно снимать эти поклевки самые. Камеру включаешь и начинаешь ждать, ждать, смотреть, пялиться, блин. Тяжело это все, конечно. Ну ладно. Зато как вот одного карася такого поймаешь, блин, на полкило, так сразу вся это... Усталость от съемки проходит. Вроде сидел, зад затек. Все, сейчас уже все нормально. Адреналином все разогнало. Вот. Ну, в общем, вот поймал сейчас одного, потом закинул сразу же, была еще одна. сказал блин нормальный пойдет потопил все тихо-тихо-тихо-тихо хороший Это еще наверно больше чем тот тихо тихо тихо тихо тихо тихо какие красавцы Да, надо подсак. Подсак надо однозначно. С такой рыбы подсачник. Вот это да. 600 грамм, не меньше. еще хрена держишь в руках-то? Так и садок унесу. Хочу похвастаться сегодняшним дневным уловом и утренним. Вот. Не знаю, что будет ночью, но... Другие, как валиферность отличная Прям замечательная Я бы сказал Сейчас мы решаем Вот, рисунок 0 575 грамм сухим пересилило желание поймать ночного карася как вы можете заметить у меня тут вообще все затянуло короче вот и поэтому я сейчас буду сматываться в общем на целом неплохо ну, я сегодня порыбачил пусть как бы по количеству поймал немного но рыбка крупная и я сейчас этих карасей всех попробую вот, что вам белая ведерка и на обратном пути э, заеду на один прудик интересный и туда их выпущу вот не знаю приживутся они там не приживутся об этом будет известно через несколько лет вот такие вот у меня планы сейчас побыстренько мы собирали шморгер и чариваю домой спасибо всем за то что смотрели это видео и были со мной до самого конца всем не хвастая ни чешуи крепкого здоровья мирного неба и всем пока